Дочку зовут Даша, ей 10 лет, мы занимаемся английским языком уже 4 года, вот. мы очень довольны. Ребенок ходит на язык с восторгом, в полнейший просто восторг у дочери, потому что, во-первых, потрясающий учителя, потрясающий коллектив, а главное, настолько понятный, и просто дается язык. То есть ребенок воспринимает его исключительно как свой второй язык, и после этого как бы, она, мне кажется, даже думает на нем. Не могу залезть в голову ребенку, но мне порой кажется, что ребенок думает на нем, потому что, задавая ей вопрос по поводу там, домашних дел, она порой включает туда какие-то иностранные слова, которые мама, к сожалению, не понимает, но при этом как бы, она говорит, мам, я подумала на английском. <свят> вот. э, хочу от всей души поблагодарить наш замечательный клуб. Э, нам очень приятно, что мы нашли таких прекрасных людей. Э, можем теперь... Э, с удовольствием заниматься языком, и, к сожалению, то, чего не сделали родители mm -hmm. <свят> в своем время, ребенок сейчас может наверстать, и я вижу, что она даже на голову, на две, на три сильнее нас, даже вот в поездках за рубеж на отдых, mm -hmm. ребенок сам общается с англоговорящими людьми, mm -hmm. вот, и совершенно легко и просто.